Ладно, пойдет, слушай. Ты что упадешь, ты упадешь. Ай, ай, нет, не упаду. Я сейчас нару зайду, ты не зайдешь за мной потом. Подожди, подожди, подожди. Шли. Пошли. Пошли, моя мышка. Сейчас все упадет. И ты тоже упал. Ладно. I I О, приколь. Так, что делаем? Да ладно, все упало. <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> Давай я тебя пропускаю. <сöring> <сöring> а че он так это... Да блин! Я, не... Я, не... я хотела, чтобы ты поболтала! Зато моя актерская игра на колесо. Оскар мне, Оскар! А, ты сделала матушку что ли? Не я сделала, это карта сделала! Есть, а, а, ты знала, что там есть ловушкой, да. ты не видела, да. ее видел, не попался, она да? Она когда появляется, когда нет. Обычно, когда сыр берут, она берется. Но чё-то она на тебе не сработала. Сложно. Так, готовься. Ой. О, крас... да. блин. красава, блин. Почти получилось, смотри. У меня логануло. Ну и сложно. Все, пробуем лететь. Блин, Я тут типа это на цветами чихаю. А я видишь, видишь, видишь это? О, я могу в полете управлять шариком куда он полетит. Прикольно. Да блин, шарик! Я понятия, в, в шаре куда Нет! А, я отказался вниз, пошел. Сейчас в воду не прыгай, тебе нельзя. Тебе нельзя, У тебя аллергия на воду. Аллергия на воду почему? Потому что ты с сыром ты потонешь. Вот можешь тут проверить. Давай, иди в нару Блин, мне нравится игра. О, что это? Ага, Неудач, неудачная попытка выпендрит. А ты где? Лд ненавижу лед! А, я шаман! Я, чё, я шаман! Ч я боюсь-то? Я могу себя вообще спасти на этот, Всё нормально, раз это. Раз четыре... четыресь, оживить. Ну, вот, смотри! Я. Давай, я... Давай, ладно, иди. Я разрешаю. Я все равно сама <сых> телепортируюсь. <с EC2> Давай кто быстрее? А, я быстрее. <с paste in button> а, блин, а как? Ладно, пробуй. Я первая. А, подожди, я сейчас хочу. Нет! <с> er О, это взрыв. Это взрыв? Вспышка, да. Y ap. Ладно. <smimsical> это какая-то гонка. Да, да, да, да блин, почему? За что? Да почему он не хотел спрыгивать? Почему? Тебе надо худеть. Нет. Хотя ты посильнее меня у тебя есть набор шаман. Да. Да. Почему? <свист> О, я знаю, что делать. Я знаю, что делать. А в воздухе же он может прыгать еще. Да, ты не знал. <свист> да я прыгнул, а он не прыгнул. Я нажал прыгнуть в воздухе, вот Оп. А, а второй раз где? <свист> он устал, наверное. Я знаю, что сделать. Я знаю, что нужно да он не устает. Это плохо, то, что он не устает, тогда у меня была бы отмазка. Все нормально. Ой, я отказываюсь. Давай упадем. Почему я не могу карабкаться по стенам? Вот так, смотри. Вверх-лево-право, вверх, лево, право. Так, давай. Во, как раз, давай я тебя получу здесь. А, блин, не получится. Мы напарники. Иди вниз. Иди вниз, говорю. Нормально. Ты куда ты пошел? Вниз и направо. Вниз? А, о, прикольно. Да что ты делаешь? Плохой напарник. Так, давай я тебя буду учить, как стажера. Идем сюда, на шарик. Мне шарик мешает! Пошли на ту сторону. На темную сторону. Сейчас. Я опять. Нет! Давай забирай сюда. Нет! Я не могу. Сейчас сделаем, мы наверх запрыгнем, потом на другую запрыгнем, уже на ту. Давай сюда. Иди сюда. Да блин. Давай еще раз. говорю, на ту ступеньку запрыгиваем, потом уже туда летим. сюда. Ладно. Пока! Иди! Давай, давай! Я думаю, я А ч вместе не. Я лыганула! Ай-яй-яй! Нерушимый союз. К нам пришли? Ну, к нам. к нам пришли. Ну ладно, к нам пришли. К нам пришли. Зато мы не выкинулись. Ладно, что, вместе веселее, хотя... Блин, он так же... Вот так вот у меня получается. Он так же шаманит, как и ты. Ааа, блин, нет, нет. Нормально. Нет, ты видишь, да? Давай, как Джорсон, за джон Блин, вот эти вот мячики, они больше лаков создают. Ла лаков. А, он пытался нам помешать. Яйцо! В итоге ничего не ни яйца, Что ничего. За яйцо? А, нет! Яйцо нас погубило. Всех а, погубило. Яйцо погубило этот мир. Да, из-за него еще и сковородку приходится чистить. О, я пошла, короче, в это не Иди отсюда. Подожди. Нет. Ну, я делал все, что мог. Она ушла от меня к воде. Ну, ладно. Я не научился шарики пускать. Меня скинуть хотели только что. Меня скинули. Над ним мышка пролетает. Над кем? Вон, смотри. Глянь, да, он со мной. О -о -о! Нифига себе! Блин, нет такого. Я думал, это совесть у него мучает. <laughs> Что он мышей убил. И типа так все. Плохо. Я сейчас себя не вижу. Это я, да, святый, сделал? <laughs> Зачем? Когда их слишком много, себя не видишь и я, у меня не получится шариками. И О. перейди в комнату племени. И там мы будем вдвоем, нас чекно ни, никто не перекинет. О. И мы будем делать все, что хотим. Эротика? Нет. Ну, блин, обидно. Ну ладно. Ай! Вот ты даешь, а? а. Бур -бур Мышка.